Насколько все же поэтично Рус, Я даже обозначить не берусь. Здесь рифма от начала ручейком струится звонким, А за холмами, позрослевшую девчонкой, Смеется, заливается игривым смехом, И среди скал раскатистым несется эхом. Она в слиянии двух рек вздымает гребни волн, где о пороге не один разбился челн, Потом она стихает на равнине у разлива, И по полям, где молодая колосится Нила, А после вихрем прямо в небеса, Туда, где ветры и лишь птичьи голоса, Чтобы, собравшись с силою, пока мы ее ждем, На нас обрушится весенним проливным дождем, Величием твоим плененный, милая, родная Русь, С тобой навеки остаюсь, чтобы не пригубить, как сомелье, А допья на тобой напиться, и в радости и святости Твоей духовной раствориться, в твоем сплетении чувств Различных, там, где трагедия комична, а комедия уй трагична.